Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я вам покажу, как же начать снимать вот как я сейчас снимаю с Помощью с каралыков. Итак, переходим вот по этой ссылке. Ссылка в описании. Вот. Вот эта вот ссылка будет в описании. Нажимаем на скачать. Я не понимаю, типа, по диске, тут что-то, эта штука, вот, Скайн Рекорд, и дальше вы там разбираетесь, ну, у меня она есть, я уже все сделал, потом, ну, я вам протестирую, у меня, кажется, физическая что-то надо. Ага, а не она. не, не она. Вот это надо скачать. холодильник.ру и интернет магазин, где для вашего интернет магазин, где для вашего дома найдется техника на любой вкус. Заходите, смотрите, выбирайте и, конечно, звоните холодильник.ру Да, пока он не спрашивает. Он потупит. он мне надо потупить, но не переживайте. Это не будет так много раз. Нажимаем паксема. Дальше нажимайте. Паксема. Настолько. Настолько. Не знаю, это на кухне будет. Вроде... О! Ой, заново. Или я заново сейчас скачаю. Вы нажимаете. Если вы нажали, то сюда, если вы не нажали, то вы молодец. А еще это плохо. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, иногда за все затупить, то что я могу включиться просто так О, Поксима, Поксима. Браво, браво. я нажал просто пустину вот модифи вот нажимаем next install у меня какая-то фигня вышла тут говорится что я не могу сделать вторую штуку но у вас установится она она у вас вот финиш надо надо. вот она у вас пока установилась я ее либо второму все смена вот у меня на типа она установилась вот нажимаем вот так вот ждем вот эта фимер какая-то вышла вводивами музыка она ее любит слушать подождать надо мне подождать на тут кота нежать мне вот она будет фига ну вот типа она ну, у меня она вот так вот вот, вот. короче погодите тут короче у нас такая фигня выйдет короче тут, например, у нас такая фигня типа телевизор вышел там а, есть такая картинка вот это типа телевизор мой ну просто я уже снимаю такой шука есть по не видите вот так вот такой тип телевизор тут, вот, тут у нас игра тут какая-то девушка вот тут что-то еще будет вот выбирайте там вот я такая реалистичная чуть-чуть эта игра. Там девушка это ну браузер интернет, чтобы не тупил. Так часто там еще икра не будет тупить. И спор вот еще рабочий стол. Вот. Я выбрал игры. Мне надо было тупить. Ну вот. <класс> Могу ее перенастроить, но мне придется получиться. <класс> ну ладно. И сюда не смотри. Сюда тоже. Вот так вот. С вами был Кирилл Лимонов, а точнее Диего9783. Всем удачи, всем пока. Записывай.